Всем хорошо известно, что красота женщины подобна цветку. Ее нежность подобна воде. Именно благодаря женщинам мир становится прекрасней. Женская красота проявляется в различных областях жизни. Гармония в семье, доброта в характере, стиль и изысканность в одежде, очарование женственности. Но самое важное – это крепкое здоровье и красивая фигура. Однако с возрастом увеличивается вес, тело теряет прежние формы, и многие женщины страдают от гинекологических заболеваний. Неужели придется распрощаться с красотой навсегда? Неужели здоровье станет роскошью? Мы говорим «нет». Создать идеальную фигуру очень просто. Главное – это правильный подход. Каждая женщина может обладать не только совершенной фигурой, но и крепким здоровьем. Существует четыре способа поддержания женской красоты и здоровья. Восстановление изнутри, регуляция снаружи, коррекция фигуры и психологическая регуляция эмоций и настроения. Что такое восстановление изнутри? Это Ян Шен правильного питания Фоху. Очистка, регуляция и восстановление. Эликсир Сан-Синь-Фоху эффективно выводит шлаки и токсины из организма. Эликсир 3 драгоценности снабжает организм всеми необходимыми питательными веществами. Эликсир «Феникс» обогащает кровь кислородом, полностью регулирует и восстанавливает баланс внутренних органов, снимает усталость, придает жизненные силы. Питательные таблетки Гаусен и фруктовая паста «Роза» помогают избавиться от избыточного веса и улучшить функцию кишечника. Что такое регуляция снаружи? Это внешний уход, тампонизированные капсулы «Жемчужина принцессы», гель «Алоэ» и регенерирующая сыворотка с кардицепсом CGF. Коррекция фигуры – в основном осуществляется с помощью функционального корректирующего белья для женщин. Психологическая регуляция – это правильное настроение и положительные эмоции. Что такое женское обаяние? Фигура и внешность, как правило, формируют первые впечатление о женщине. Итак, какая фигура считается привлекательной? Форма женской фигуры должна быть в виде латинской буквы «С». Для многих женщин такая фигура осталась далеко в прошлом. Что привело к ее изменению? Первое – это сила тяжести. Второе – возраст. Под воздействием гравитации мягкие жировые ткани смещаются, что приводит к обвисанию женской груди. С возрастом под воздействием земного притяжения происходит обвисание груди. Рождение детей, неправильное питание, неправильная осанка, сидя и во время ходьбы – все это изменяет фигуру. И все же самая важная причина – неправильный выбор и использование нижнего белья. Нижнее белье можно условно разделить на три типа – обычное, декоративное и корректирующее. Обычное белье всего лишь прикрывает и сохраняет тепло тела, однако абсолютно не способствует поддержанию и сохранению формы фигуры. Декоративное белье имеет богатую цветовую палитру и разнообразие фасонов, однако такое белье нельзя носить регулярно из-за того, что его треугольная структура повреждает жировые ткани. Корректирующее белье является разновидностью функционального нижнего белья – которые придают женщине истинную красоту и уверенность в себе. Функциональное корректирующее белье FOHO Дизайн белья разработан с учетом физиологических особенностей строения и оптимальных золотых пропорций женского тела. Уникальный стереометрический крой белья позволяет перемещать подкожный жир, управлять его ростом и фиксировать его в необходимых участках тела, что в результате позволяет обрести правильные формы. Кроме того, белье фоху придает вашей фигуре сексуальную С-образную линию, делает вашу грудь более пышной, выпрямляет спину, подтягивает живот, сужает талию и бедра и подтягивает ягодицы. И самое главное – делает женщину здоровой. Необходимо выделить три уникальных действия функционального корректирующего белья фоху Первое – антирадиационный эффект. Ежедневно мы используем компьютер, телефон, телевизор, фен, микроволновую печь. Приборы, которые являются неотъемлемой частью нашей работы и жизни, но излучают большое количество электромагнитных лучей, что пагубно сказывается на нашей иммунной системе. В переднюю подкладку оздоровительного корректирующего белья хоху сшита антирадиационная ткань, которая эффективно предупреждает и блокирует негативное воздействие электромагнитных волн, выполняет барьерную, экранирующую функцию второе эффект действия энергетических минералов энергетические минералы в составе белья фохо создают высокочастотный резонанс что способствует ускорению межклеточного обмена веществ а также обновлению и реструктуризации клеток расщепляет вредные вещества быстро и эффективно выводит их из организма его комплексное действие укрепляет организм и повышает иммунитет Таким образом происходит детоксикация организма и, оказывается, физиотерапевтический эффект. Энергетические минералы вшиты в корректирующее белье Фоху в соответствии с расположением биологически активных точек на теле человека, что способствует раскрытию меридианов на теле человека, а также помогает улучшить кровообращение в организме. Третье. Эффект длинноволнового инфракрасного излучения – во время использования корректирующего белья Фохоу происходит контакт белья с телом и теплом вашего тела. Под действием температуры тела происходит высвобождение инфракрасных волн, которые, отражаясь, проникают глубоко в подкожные ткани. Под воздействием инфракрасных волн кожа поглощает большую часть энергии, которая преобразуется в тепловую, что приводит к повышению температуры в глубоких слоях кожи и сжиганию жира. Для производства белья используется такой передовой и высокотехнологичный материал, как космическое волокно, эластичность которого в 7 раз превышает эластичность обычного белья. Космические волокна содержат натуральные пептиды шелка, очень мягкие и приятные на ощупь. Они обладают гипоаллергенными свойствами и не раздражают кожу. Ткань белья прошла обработку экстрактом алоэ. Это позволило очистить ее от вредных для человеческого организма веществ. Технология шестигранного ромбовидного плетения в форме пчелиных сот обеспечивает функцию потоотвода и обладает хорошей воздухопроницаемостью. Зимой белье сохраняет тепло, а летом дает коже ощущение прохлады. Инфракрасное излучение корректирующего белья позволяет эффективно сжигать избыточный подкожный жир. Уникальный дизайн и технология стереометрического кроя бюстгальтера Обеспечивает отличную поддержку груди, создавая сексуальные, пышные формы и делая грудь подтянутой и привлекательной. Бюсгалтер собирает жировые ткани в необходимых местах, создавая пространство для формирующейся и развивающейся груди. Боковые вставки из титанового сплава с эффектом памяти помогают фиксировать жировые отложения, препятствуют хаотичному передвижению жиров, возвращают сместившиеся жировые отложения в надлежащие места. Кроме того, они эффективно улучшают состояние молочных желез, предотвращают деформацию груди, снимают напряжение со спины. Чашечки чашечке в соответствии с расположением точек на теле человека вшиты энергетические минералы и антирадиационная ткань. Энергетические минералы стимулируют акупунктурные точки, служат профилактикой и оказывают оздоровительное воздействие при женских заболеваниях. Брители бюстгальтера расширены в соответствии с международными стандартами, что позволяет приподнять грудь, снижая нагрузку на грудной отдел. Благодаря уникальному дизайну в майку-корсет вшиты 8 пластин из титанового сплава. Корсет сразу же сужает талию от 3 до 6 см, делая сгиб талии более плавным. В соответствии с проекцией пятиплотных и шестиполых органов на спину человека, в заднюю часть корсета вшито 6 энергетических минералов. Минералы стимулируют биологически активные точки, улучшая кровообращение в области спины и поясницы. Дизайн корректирующих леггинсов в области живота выполнен в форме алмаза. Здесь расположен слой антирадиационного материала. Энергетические минералы, вшитые в ткань, стимулируют биологически активные точки, обеспечивая надежную защиту матки и яичников. Удлиненный дизайн леггинсов предотвращает сдавливание ног в области жировых отложений и обеспечивает равномерное распределение давления по внутренней и внешней сторонам бедра. Дизайн двухслойной структуры ткани оказывает усиленное давление с внутренней стороны бедер, а дизайн однослойной структуры ткани позволяет снизить давление с наружной стороны бедер. Это дает возможность предотвратить стягивание кожи, а также эффективно сужает бедра в областях жировых отложений на внутренней и внешней сторонах. Леггинсы повышают эластичность мышц ног, придают бедрам более изящные линии сгибов. Дизайн воздухопроницаемой вставки позволяет предотвратить гинекологические заболевания и сохранить женское здоровье. Компания 4 также выпустила на рынок корректирующее белье телесного цвета. В комплект входит суперкорсет «Пышная грудь» и оздоровительные корсет трусы «Подтянутые ягодицы». Суперкорсет Фохол для улучшения формы груди и коррекции осанки фиксирует жировые отложения в области груди, перемещает жировые отложения по направлению к центру грудного отдела, сохраняет форму груди, и предотвращает ее дальнейшую деформацию. Дизайн двойных бретелей приподнимает грудь и расправляет спину. Утягивающий корсет трусы 4 для поддержки ягодиц телесного цвета с двухслойным поясом позволяет сразу же потянуть поясницу, мгновенно утягивая жир в области живота. Дизайн слегка завышенной талии позволяет полностью избавиться от таких явлений, как жировые разрезы в зоне живота и поясницы. Четыре ряда застежек для регулирования размера корсета трусов фиксируют их так, как это удобно вам. Согласно статистике, ввиду особенностей женской физиологии, более 80% замужних женщин страдают от гинекологических заболеваний различной тяжести. Томпонизированные капсулы «Жемчужина принцессы» ФОХО являются продуктом всесторонней защиты репродуктивной системы женщины. «Жемчужина принцессы» очень эффективно поддерживает функции яичников и матки в здоровом состоянии, предотвращает возникновение и является прекрасной профилактикой наиболее распространенных гинекологических заболеваний. Первая особенность капсул жемчужина принцессы – самоочищение. Использование одной-двух капсул позволяет своевременно определить наличие гинекологического заболевания и полностью удалить из маточной полости продукты жизнедеятельности и токсины. Действие активных компонентов обеспечивает должный уход за маткой и яичниками. Вторая особенность капсул жемчужины принцессы – саморегуляция. Регулярное использование капсул оказывает лечебный эффект при таких болезнях и симптомах, как эндометрит, эрозия шейки матки, кистоичников, миома матки, воспаление придатков, вагинит, воспаление тазовой полости и других трудноизлечимых гинекологических заболеваний. Третья особенность капсул Жемчужина принцессы – профилактика – Ежемесячное регулярное использование даже одной капсулы продукта позволяет эффективно осуществить профилактику женских заболеваний, а также сокращает влагалище, сужает матку, делает кожу яркой и румяной, уменьшает количество морщин. После одного-двух месяцев использования вы увидите улучшение цвета лица, устранение желтизны, осветление пигментных пятен, уменьшение количества морщин увлажненную и подтянутую кожу лица. Использование продукта приводит к стимуляции выработки женских гормонов, восстанавливая нормальные физиологические функции репродуктивных органов. Происходит также устранение неприятного специфического запаха и болевых ощущений, Наблюдается отсутствие предменструального набухания груди. Кроме того, применение продукта способствует обретению гармонии супружеских отношений. Вместе с капсулами "Жемчужина принцессы" FoHole компания также выпустила абсолютно безопасные прокладки для женщин, которые гарантируют полную, надежную защиту в течение всего дня на протяжении нескольких дней каждого месяца, когда для женщины наступает крайне неприятный период и организм ослаблен. Защитные функции организма снижаются. Различные бактерии и болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть из половых органов во внутренние органы женщины и вызвать различные заболевания. Гигиенические женские прокладки и прокладки для ежедневного использования fohow отличаются большой воздухопроницаемостью, высокой степенью поглощения влаги, удобством в применении. Прокладки fohow также обладают рядом функций – это магнитотерапия, действия анионов и инфракрасное излучение. Все это обеспечивает не только защиту и абсолютную гигиену, но также устраняет воспалительные процессы. При производстве внешней упаковки гигиенических женских прокладок и прокладок для ежедневного использования FOHO применяется пищевая алюминиевая фольга, что обеспечивает гидроизоляционное, противобактериальное и противогрибковое действие продукта. Упаковка оснащена клеящейся застежкой-стикером. В процессе производства упаковка готовой продукции осуществляется автоматически, без участия человека, что позволяет избежать повторного попадания бактерий и инфекций. В упаковке также находится полоска-индикатор для диагностики наличия воспалений. При этом нет необходимости посещать больницу, а можно самостоятельно осуществить гинекологический контроль. Обаяние женщины в большей степени зависит от качества ее кожи, однако с возрастом происходит неминуемое старение кожи. Снижается функция восстановления клеток кожи. Специально для решения данного вопроса компания FOHO выпустила на рынок регенерационную сыворотку с кардицепсом CGF. Это продукт, который эффективно восстанавливает содержание коллагена в коже, делает кожу более эластичной, возвращая женщине очаровательную молодую внешность. Наряду с внешними изменениями также очень важна внутренняя регуляция. С продукцией Яншен ФОХО в любое время можно эффективно поддерживать здоровье. Она действительно позволит женщине полностью восстановить собственный организм, всесторонне, снаружи и изнутри достичь идеала красоты. Продукция женского направления ФОХО – это ключ к здоровью и долголетию.